сегодня 18 января наступает крещение с чем я всех поздравляю мы находимся на горке рядом со на сторожевским монастырем внизу там мы предполагаем купель я думаю что сегодня получится ночью окунуться чего и вам желаю я напоминаю что это день обнуления информации на всей воде всей воды на всей земле поэтому на самом деле даже помыться просто из-под крана эквивалентно тогда ну, э, ночь и э, завтрашнего дня то есть юридически вообще земля у нас не, не секундно работает процессы более долгие поэтому э, в общем процесс уже на самом деле пошел да ну как бы самая сильная вода считается это вот ночная и завтрашняя поэтому ну, вы все это знаете я просто на всякий случай напоминаю а сегодня э, у нас э, я предложил назвать ну полезности практические полезности. Вообще, у меня было предложение назвать это полезной карапули. Мне сразу спрашивают, что такое карапули. но ну, пусть будут полезности. Значит, сегодня я хочу с вами поделиться практикой, которую я узнала от хранителей казачьего спаса. Это такая закрытая традиция, ну, в казачестве да то есть там э, тоже есть свой полный комплекс и обережества и боевых практик и э, вот в том числе э, то что я хочу сейчас вам показать это очень простая штука единственное имеет один э, нюанс связанный со временем рекомендованное время проведения данной практики это утром перед рассветом вот сейчас зима и э, сейчас подождите проедет машина Вот, сейчас зима и э, еще одна машина у нас рассветы поздние. Кучей. Да, да, рассветы поздние, поэтому ее ну, удобно делать, если вы не сильно ранние пташки, потому что летом, конечно, эту практику делать очень классно энергетически, но это надо вставать там, в 4 часа утра. А сейчас, пожалуйста, вполне себе в приличное время можно проснуться, сделать эту практику и пойти спокойно заниматься своими делами значит еще раз лучше всего это время перед рассветом ну, вот эти вот крайние там ну 15 минут полчаса перед рассветом то есть здесь есть такая интересная игра энергетически чем ближе к рассвету тем быстрее и сильнее наступает наполнение энергетическое да но а, после рассвета гипотетически эту практику тоже делать можно но поскольку моя задача провести ну все чисто и чи чисто и честно вот то э, мне когда э, эту практику показывали рассказывали предупреждали что она очень сильная и чтобы не перебрать но чтобы не начать светиться как маленькое солнце да так как бы чтобы то лучше это делать до рассвета вот за что купила зато продаю значит сама практика фактически нам нужно стать антенной которую мы настроим на солнце и сначала мы пускаем поток энергии к Солнцу, как зов, да? тем самым как бы запитываясь, соединяясь с потоком Солнца, и дальше мы уже принимаем эту энергию в тело, непосредственно в тело. Сейчас я просто покажу физически, как это делается, потом все объясню. Сейчас солнце высоко, я буду делать буквально очень быстро, не, а, не полностью, да, не так, как это положено. Вот. Это а, внешняя картинка а, того, что вам предстоит. Значит, теперь объясняем смысл. Первое. Стопы ставятся параллельно друг к другу по ширине бедер я обратила внимание что очень многих людей есть склонность преувеличивать ширину своих бедер да то есть вот ноги как вот просто по прямой проходят когда они по прямой проходят расстояние между ногами не такое большое как может быть вы привыкли обратите пожалуйста на это внимание особенно мужчины мужчин у вас уже уже бедра чем у нас да поэтому у вас может быть еще немножечко ближе ноги друг к другу тоже это не значит что чем ближе тем лучше да, это значит, что есть ваша физиология, анатомия. Вот исходя из нее и нужно выстраивать эту позицию, исходя из ваших физических данных. Стопы параллельно. Дальше вы представляете связь с Землей. То есть у кого наработано, вы делаете по своему принципу. У кого не наработано, с благодарностью представляем, как поток энергии идет в центр Земли. И как бы мы вот за... соединяемся, запитываемся за Землю. Дальше позвоночный столб ровный. Обратите внимание, что во время приседания ошибка, если у вас будет закашиваться корпус вперед или корпус будет закашиваться назад. Корпус, вот все тело как одна антенна ровная, она такой должна остаться, когда вы будете приседать. Теперь руки. Руки соединяются вот таким образом. Посмотрите, большой, средний, мизинец соединились. Оставшиеся пальцы, это указательные и безымянные, они вот просто вот э, замыкаются. И получается вот такая конструкция. Это, собственно, наша антенна, которую мы будем принимать энергию Солнца. Теперь это мы направляем. Ну, сейчас у нас Солнце высоко, я поэтому поднимала руку. А на самом деле, когда вы настраиваете, Солнце еще не встало из-за горизонта, поэтому вы где-то выстраиваетесь на горизонт, там, где Солнце встанет. Должно встать. Угу. Вот. А после этого представляете поток света, который идет через макушку вам в голову. Это не так сложно, как вам может показаться. Все очень просто. Все, вот стоим, запитались на землю. Теперь сверху луч света в голову. И с третьего глаза пускаем луч в руки. Руки у нас все это время направлены вот. Пускаем луч через руки в солнце. Туда как бы вот мы антенну свою бжих, запустили прибор. И дальше у нас поток солнца начинает идти обратно по рукам, от солнца по рукам в тело. И вот здесь вот, да, и садимся. Садимся вот таким образом, еще раз повторю, чтобы у вас не уходил корпус. Максимально низко, при этом без закоса корпуса вперед или назад. Макушечка тянемся вверх. Руки, проекция третьего глаза. И принимаем энергию солнца. Я сейчас больше сидеть не буду, потому что это не рекомендовано, потому что солнце у нас уже встало. Вот. Когда это происходит, и э, пребываете в этом процессе ровно столько, сколько физически можете. Если все сделать правильно, когда вы садитесь шире, да, это другая по засаднику у нас уже пошла. То есть, когда ноги не так широко, нагрузка больше. То есть сидеть не так удобно. И у каждого есть какая то своя физическое позволение, насколько вы можете сесть низко. Вот надо найти это и проверить, чтобы у вас сколько потому что ноги садятся, и вот, да, позвоночный стол и максимальная присядка. И энергию вы распределяете по телу, особенно те зоны, которые вам хочется напитать, восстановить. Это могут быть глаза, это могут быть там внутренние органы, суставы, позвоночник, кожа, внешность, все, что хотите. Вы почувствуете, то есть фанатики, не надо сидеть а, до предела. Сидите, вот пока вот чувствуете, что вот уже становится ну, тяжеловато. Достаточно. Если это делать ежедневно, происходит выравнивание, наполнение, гармонизация. Вы знаете, что очень много практик, признанных медициной, напрямую связаны с Солнцем. Например, у меня есть предложение, следующее нашу карапулю, посвятить соляризации глаз. Это способ как себе поддержать и запустить процесс восстановления зрения самыми простыми способами, используя природы нам данное источник тепла, света и любви. На сегодня все. Желаю вам успехов, полезности, удачи. Будьте счастливы с Крещением вас!